Бывало ли у вас такое, что вы пытаетесь подключиться к Wi-Fi сети, то ли на iPhone, то ли на iPad. Вот вы зашли, ввели пароль дома, допустим, и у вас показывает Wi-Fi якобы подключено в настроечках. Но по факту, когда вы выходите, у вас значок просто пропадает. То есть вы не можете вообще, в принципе, его использовать. Я вам прекрасно продемонстрирую все пункты решения и причины, почему из-за этого все происходит. Добро пожаловать на канал! С вами Владимир. Ситуация в чем, опять же, если вы вдруг подключились к Wi-Fi сети, у вас до этого все работало, сейчас вот такая ситуация, пропадает просто значок Wi-Fi и он у вас не работает, допустим на ваших iPhone iPad это не работает, а на любом каком-то Android устройстве это работает, почему, из-за чего? Первое, что вам нужно сделать. Сейчас зайти в настройки, основные об этом устройстве. Вот наша прошивочка модема. Смотрим, чтобы здесь были какие-то цифры. Если здесь ничего не будет, значит с вашим модемом все беда печали, боль. Это грозит тем, что ваша плата слетела и ее просто замена нужна, либо же просто новый iPhone, иначе никак. Затем, конечно же, попробуйте зайти и сбросить настройки сети. Нужно зайти в настройки, основные, опуститься в самый низ, сброс и стереть настройки сети. Жмете стереть настройки сети, вводите ваш пароль, подтверждаете, стираете и точно так же пробуйте подключиться к вашему Wi-Fi. Есть еще также причины, когда вы зайдете, введете вот якобы вашу Wi-Fi сеть нашли, ввели вашу пароль, и все-таки также отображается, но выходите, пропадает значок Wi-Fi, вам нужно нажать на забыть сеть, ведь еще раз, и так ну раза 3 хотя бы, 3-4 раза и все-таки возможно, может как-то пробьет, есть всякие разные ошибки, то ли это по iOS, то ли это по опасной сети, здесь я вам точно не скажу, но все-таки попробуйте, бывает такое, что и такое также помогает. Если вам это все не помогло, попробуйте также перепрошить модем. А Я основываюсь на своем опыте, потому что я делал точно так же. У меня была точно такая же проблема. Я просто перепрошивал модем или отдавал на замену, в зависимости от провайдера, как они это делают. И ситуация решалась. Вот, в принципе, и все, ребята. Это все те пункты, которые вам нужно знать, соблюдать. Это есть тем самым решением за которым вы следовали в YouTube, вы нашли, наткнулись на это видео. Если вам не помогло, конечно же, это все, скорее всего, причина в модеме вашего iPhone или iPad. Поэтому вот как-то так, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!